и, и до свидос. Правильно я говорю? Добрый вечер. Здравствуйте. О чем правильно говорите? Я говорю, что, ну, девочки, говорит, ну, девочки, да, ну, у тебя были собеседницы, говорят, а кто ваш такой Зеленский? Я говорю, да Зеленский это просто менеджер. Ну, это госслужащий. Мы его выбрали на 4 года. Не понравится, мы его нахер перевезберем. и ну, все, все просто. В Украине все просто. Демократия. Это не Россия. В которой там царь, там, ебучий этот... Кто там? Путин, это хуйло, это ваше. Бог, Бог. Понимаете? Кто кто? Он для вас Бог. Обе... Для Обе... Кого? Почему объяснить? Для вас... Нет, для... он, для, он нас для нас хуйло. Объяснить. Хуйло. Подождите, объяснить вам, почему Бог для вас? Объясните, ну давайте, давайте, потому попробуй. Что, потому что вы перед сном думаете о нем, просыпаетесь, думаете о нем, вы общаетесь, думаете о нем, даже говорите всегда о нем. Я, И, так, думаю, Я так думаю, как Россия говорит о Степане Андреевиче Бандере, да? Бандера он, для, он. для вас Бог. А кто он? А? Кто он такой? Степан Андреевич? да. А вы же даже не знаете. Ну, вы знаете, Бандера, Бандера, Бандеровцы, Бандера, это для вас Бог. А знать, кто он такой, вам не обязательно. Бандера ваш Бог. Как Понимаете, в чем проблема? Богом, может быть, если мы его не знаем. Бандер, ну, Бандеровцы, Западная О, подай, Украина, Бандеровцы, ладно. Стой, что это? Ты откуда? Ты откуда существо? А? Я-то я с России, а не, ну, вы откуда будете? С... Я, из я, я из Запорожья, я украинец. Слушай, ты же не русский, я же слышу по акценту. А я, я сказал что ли я русский? Кто ты такой? Откуда ты существо? Я казах. Ты, ты из Казахстана? Нет, я живу в России, в Россию приехал в том году. Ты не Тебе не стыдно? За что стыдно должен быть? За твою родину, за Казахстан. У меня очень много друзей, кстати, в Казахстане. И У меня что? жена. Чувак. Я каждый Стой. от мира, как, ж... как тебя зовут? Меня Аслан. Боже мой, Аслан, ты из Казахстана? Да. Зачем ты приехал в Россию? С какой целью? Жить. Я еще в Москву переехал жить. Я прошу прощения, ты в курсе про последние события, которые были в Казахстане, и что там учудила Россия? Россия там ничего не учудила. Просто есть группировка, начал бомбить магазины наши в Казахстане. Все знаю Почему? про это. Всех... Послан. Потому Слай, что не смогли наши прошли, э, полицейские, заткни, подожди, рот, я заткни, да, да заткни, расскажу. Полицейские случилось... наши не смогли до конца решить вопрос. Попросили помощи всем, россиян. Всем, Пришли, бля, решили вопрос. Кто нарушил, бля. тех посадили. Кто нарушил? Кто нарушил? Нельзя закон нарушать. Живешь в одном городе, в одном стране, Нельзя бомбить своих же. Убивать, бить а, своих. Нет, подожди. А в чем, ну, почему случилось такое противостояние? Почему? Да. Некая группировка, создавшая... Давай не будем про группировки. В чем причина? Объясни мне. Причина? Повышение газа. Ну и что? Повышение Вы газа. Создали группировку, да. который конфликт создал. Причем, подожди, И такие же, как мы, вот такие э, туда вмешались. Потом по заслуге отвечаю. Аслав, сейчас. Некоторые сидят уже 8, на 8 лет. посадили. Аслан, при чем тут группировка? Причина возмущения казахского народа в чем была? Никто сейчас уже не возмущает. Все нормально. Все... Нет, тогда, тогда была в чем? Ну, ну, вы же тоже возмущаетесь. Вот тоже пробовали возмутиться, Все нормально. Это Южный Казахстан немножко так, немножко. Все нормализовался у нас. Знаешь, кто ты? Кто я? Вот честно тебе скажу. Говори ты говно. Что? Ты Почему? говно. Почему? Потому что ты говно... <связывая> Потому что я здесь... правду говорю, да? Я... Если правду нет, человек нет, говорит, нет, значит ты... говно, да? Асла, ты говно правильных казахов. Вот правильные казахи тем, что срут, вот это ты. Да? Да? Ну, я могу тебе это... Сказать. Нас тогда 99-90%. ехал в Россию. И... Смотри сюда, чувак. И это говно, которое <связывая> высрали хорошие казахи, ты села говно в поезд и уехала в Россию. Ты не улыбайся, чувак. Я, не на, я на машине. Прием. Тебя послушай сюда, Слава. меня крузак, Тебя -е. Ты заткни ебало. Тебя посмотрят сотни казахов и мне напишут в комментариях, что это говно полное. И, кстати, я даже знаешь, после того, как я выложу ролик с тобой, у себя на YouTube-канале я даже не знаю про твою безопасность. Взаимно, же взаимно. взаимно Также выложу, так выложу видео. Если что, как, я, как я, я с Алматы, если что. знали Как все. называется твой канал, скажи мне. Кому надо будет знать? А что ты слышь? Ну ты реально Ну зачем мне говорить вам? то надо то я, могу тебя, я могу тебе свой канал назвать да я не рекламирую то надо тот и посмотрит бля да ты блядь, ты просто воздуха ты понимаешь ты нулевой чувак давай давай давай давай давай что тебе вот ты горишь ты ты просто вы не можете человека вывести и начинает на личность переходить у вас такая Такая есть у вас. Еще кого... сидишь Всегда. в России, блядь, говно, страны. Ты позори, ты позорищий Казахстана. Вы такие вот, блядь, такие вот, говно. Как вас, блядь. Вот, со временем, со временем, когда все подгоняется, все заходит. Который предал свой народ, предал, предал. Это, не казах. Это, понимаете, как? ну, это, но это. Не то, что мусор, это ценный потреб. Как это перевести на русский, я не знаю. Вот это вот вот это вот ничтожество, понимаете, в чем проблема. Вот такие вот ничтожества, когда обсырается у себя в стране, они едут в Россию. Все. Вот только обосрался, сразу в Россию. Как только понимает, что в его стране ему жопа, они сразу едут в Россию. Правильно, кстати, делают. Все говно должно жить в России. Пускай туда и едут. А нас-то тут, О, э, господи, казахов, в России слава же слава. много. Бран, представляете? Бля. Это жопа, блядь. Иди нахуй. А, Вот хуй. За русским можете, кораблем. Не можете вывести. Слава да, Украине. Не можете вывести. Не сливайтесь. сливайтесь. Блядь. Слился козлина.